Всем привет, меня зовут Вика И совсем недавно, буквально вчера у меня был день рождения Я хочу вам сказать всем большое спасибо за поздравления Мне безумно приятно и это очень-очень круто И в этом небольшом видео я вам покажу и расскажу про свои подарки на день рождения Я надеюсь, для вас это видео будет интересно, так что давайте начнем Начнем с подарка от моей лучшей подруги Это, боже мой, это вот такая вот подушка Там, где мы с ним вдвоем И это просто вау чего-чего, а этого я ожидать не могла. Это было так неожиданно, так круто. Я просто в шоке. Теперь подарки от моей мамы. Это вот такой вот замечательный косметический пакетик здесь. База под тушь Everline. Она просто офигенная. У меня она продержалась где-то год. Как раз на прошлый день решение мне подарили. И вот сейчас только через год она закончилась. Она просто офигенная. Ресницы удлиняются. Такой объем, просто разница без... Базы, из базы офигенная. Потом здесь вот такая вот тоналка от Revlon. Название я вот здесь вот. И консилер для лица от Lomaleprof. Также на мне подарили вот эти вот замечательные, офигенные гелевые шарики. Мечта детства, мечта всей моей жизни, да. Также родители меня поздравили э, фотосъемкой в фотостудии. Фотографии вы можете видеть в моих инстаграмах или на страничке ВКонтакте. Фотографии получились замечательными, это было очень круто. Многие мои друзья и родственники подарили мне на день рождения денежку, что тоже очень важно и круто, и спасибо вам большое. И в том числе моя подруга Сашка, на деньги которой я пойду и куплю себе наконец-то наушники, потому что я без наушников уже третий месяц. Это очень тяжело, серьезно. Ну а сейчас, наверное, будет самый крутой и самый неординарный, наверное, подарок. Секунду, я с ним скажу. Оставайтесь. Я вернулась. И вы только на это посмотрите. Ха -ха. Я в шоке. Такого подарка у меня еще не было. Боже мой, это торт-единорог. Серьезно, торт-единорог. Я такие картинки и фотографии видела только в Тамблере, на Пинтересте. Я не думала, что это вообще возможно. Боже мой, это так круто. Правда, у него нету задней его части, чтобы так сказать. Ну вот посмотрите на это. Это так круто, я счастлива, вот серьезно. Возможно, подарков было не так уж и много, но главное, что они были от души. И вообще, все-таки подарки это не главное, потому что главное это внимание и то, что у тебя есть люди, которые всегда с тобой. Это очень атмосферно и круто, и это, наверное, был лучший день рождения в моей жизни, потому что он был незабываемым, серьезно. Я провела с теми людьми, с которыми хотела провести, и это очень круто. Я правда ценю вас всех, ребята. Я очень надеюсь, что тебе понравилось это небольшое видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, когда у тебя день рождения. Я с удовольствием тебя поздравлю, ну а на этом было все, увидимся в следующем видео, пока!